Есть ночные паблики, есть утренние паблики. Хм. а почему нету дневных пабликов? Пора это исправлять. Всем привет дорогие друзья, с вами я Суп, и приветствую вас на моей новой рубрике Дневные паблики. В данной рубрике я буду играть днем на режиме закладка бомбы и моя цель привести свою команду к победе. И посмотреть и сделать выводы как играют люди днем. Интро, погнали! Друзья, перед началом видео я бы хотел запустить розыгрыш на 165 голду. Все что вам нужно сделать это подписаться на мой канал, поставить лайк и написать любой комментарий с вашим ID в конце. После того как видео соберет 165 лайков, рандомный человек получит голду. А мы начинаем. Итак, друзья, и вот я уже создал У нас дневные паблики Посмотрим, что же будут люди здесь натворять Что будут они писать И вообще, как они играют днем Ну давай, что ты там Нифига ты дропу накидал Все, давайте, я вам поднял боевой дух В принципе, пацаны, давайте Мы должны затащить эту катку Мы просто обязаны это вытащить Ну что у вас? настроение, что ли? Я вам ожидал Что нужно еще для того, чтобы выиграть катку? скилл? Нет. Нужны скины. Как меня убили? Так, ну что? Что ты хочешь от меня? А? Что ты? Ты хочешь нож? Какой тебе нож? Выбирай. Абсолютно любой нож. На твой вкус и цвет. А за это ты должен затащить карту. Я иду 0-2. Понимаешь? Я иду 0-2. Я просто обалдеть. Для того, чтобы вытащить. Ой, 1-2. Ладно, попытаемся что-то сделать. Меня ослепила флешка. Классно. Так. Будем играть очень осторожно Минус 1 даю Другой 88 Отлично, минус 2, первый минус 2 Минус 3, отлично Ну давайте все-таки поиграем аккуратно Ведь нам нужно все-таки затащить эту катку Это наша цель Давай Минус 54, найс nice. Давай, выходи, усатый-полосатый Что-то там на виду какая-то активность а, Дикая Я, пожалуй, немножко вот так Ну, давайте все-таки поиграем аккуратно Перекинусь. И сделаю минус 3 Отлично И, походу, его в темке убили, да? Да, видимо, его в темке убили Я, пожалуй, сделаю так, обойду. Где он? Он же дамажен, да? Можно минус 4 сделать? Спасибо. Минус 4? Ну, Фамос. Фамос, он этого точно не ожидает. Блин, у меня ни на что не хватает денег. А, ну конечно, у меня же 0 доллар. Дроп. Какой у тебя дроп? Эх. Так, Фамос, давай все-таки, мне кажется, он не ожидает меня увидеть здесь Поэтому Мы сделаем так И сделаем минус 2, отлично, кстати, друзья uh, Так Опа, опа, это кто? Это победа Найс nice. Вот показать о, флешка, блин В начале раунда, это все Дизмораль полная, значит мы уже проиграли эту катку Не знаю как Но мы это сделаем Отлично, там еще один Отлично. Конечно, не с первой пули. Но это что-то значит. Вторая пуля значит смерть. Смерть значит выигрыш. Либо поражение. Отлично. Резня. Это уже знак. А, нет, зачем? Короче, фарма тактика, друзья. Это все просто элементарно. Мы идем вот кушаем сразу вот так вот. Это все элементарно находится прямо на подошве твоих ботинков. Так, это была флешка. Это было очень опасно. Ну, конечно же, у меня заскидывали. Ой, там еще один. Ой, отлично. Минус 2. Это уже хорошо. Минус 3. Спасибо, мы выиграли. Враг уничтожим, да. О, пора нагибаться, кусики. Эй, брат. Не бивать этому. Ты же понимаешь, что... Ну, ну что. Ты уже проиграли. Это дизмораль полная команды. У вас нет такого боевого духа, как у нас. У нас в команде очень сильный боевой дух. Ты же об этом знал. Зачем? Куда ты шел? У меня 17 хп. Отлично. Я приведу тебя к победе. 3-3. Это половина только. За эту половину много чего успеть. Минус один, минус два. Отлично. Отличный выход. На лонг. Очень отлично. Я дал минус 3. Остался ласт человек. Где же он может быть? На базе, да, навряд ли. Отлично. А как ты его не увидел? Он же прям тут был. Ну и все, короче, друзья. Это изи винт. вот, пожалуйста. Я даже вам, знаете, что куплю? Я куплю вам по Галилу. Да. Галил, возьми. Галил, возьми. Галил, возьми. Галил, возьми! Пойдемте наверх. Посмотрим, кто у нас здесь обитает. А тут никто не обитает. Ну давай, иди первым. Вот, молодец, ты взял, Галил, поэтому ты сделал минус один. Отлично, я тоже сделал минус один. База, база, база. Все, отлично. 3-6, 19 на 4. Итак, друзья, будем завершать наше видео, потому что мы уже отыграли целых две игры и посмотрели, как люди играют днем. Если честно, мне кажется, люди еще не особо проснулись, ведь они, ну... Грубо говоря, у них не летит ничего. Моя вторая игра 19 киллов на 4. Ну, в принципе, я думаю, нормально отыграл. Я привел свою команду к победе. Вот. Друзья, увидимся в следующем видео. Всем удачи, всем пока.